Вот что к*** ты животворящий делает? Здравствуйте, это Сбербанк. Одиннадцать минут назад была подана заявка на кредит с вашего онлайн-банкинга. Подскажите, вы подтверждаете данные действия? Если да, нажмите один. Если нет, ожидайте соединения с оператором. <звык> Алло, здравствуйте. <звык> здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю дышу <смех> я на не подписан на кого вот что к... животтворящий делает дышу я на него подписан дышу я на него подписан на него подписан подписан вот что к... животворящий делает?